Здравствуйте, друзья! С вами Артём Авдеев. Сегодня я, я буду прохазывать мою, новую, мою самую вторую игру. Велеплэйн. Помните мою первую игру? Это было уже год назад. Так. Вот управление. Open Фэйр При... Так. Если нажать... Если нажать на конец, то можно Б, то, то можно то можно кинуть атаку если понаж, если нажать на, на круг то будет то, то вы, то вы будете пускать в руки если, наж, если нажните на английского то будет у вас начали получай Тебе. Прощай. Да, я победил. Так. Получай. <свят> э -э -э -э. Это тебе. А так? Получай. <свят> так, я нажимаю на ха. Чего не происходит? А, вот ха. Так. Так. Попробуй, да? Все, я сейчас проиграю? Ну кто же победит? Конечно же я. Ха-ха-ха! И кстати, это было короткое прохождение. На стрине я сделаю длинное прохождение. С был Артем. Всем спасибо, всем пока. На стрине будет уже длинное прохождение. Жолиплен моей второй игры. Все, пока.